Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня пятница и у нас третья, предпоследняя часть из цикла 25 лет в Германии. Ну, имеется в виду мои 25 лет в Германии, четверть века, солидная дата, поэтому я решил посвятить 4 выпуска прямых эфиров этой теме. Конечно, об этом можно говорить долго. И нудно. В прошлый раз я вскользко коснулся своей журналистской деятельности и, думаю, нужно немножко рассказать предысторию, потому что иначе будет непонятно, с чего это вдруг с бухты и начал этим заниматься. В прошлый раз я как раз начал тему того, что я после окончания Института искусства остался практически на улице, вернее, у меня было место работы в центре не влияло на меня, потому что это было совсем не то, что нужно. И э, вдруг ни с того ни с сего э, возникла э, журналистика. Э, я не буду очень подробно касаться, как это все происходило. Случайно я увидел э, местную газету, э, там было объявление, приглашали людей, которые в себе чувствовали возможности потенциальные стать журналистикой, э, стать журналистикой, говорю, стать журналистом, заняться журналистикой без э, образования. И я собственно пошел, дерзнул. И первое мое задание было взять интервью у, на минуточку у, Леони, э, у господина Быкова. Э, в то время он не был такой знаменитый, как сейчас. И э, уже был маститым журналистом. Ему было всего 20 Шесть лет, и он был уже такой известный, раскрученный, медийной персоне Дмитрий. А я был всего на два года младший, до сих пор остаюсь на два года младший. и тогда я был только начинающий журналист. И вот такое у меня было первое задание, поехать в Москву и взять интервью у господина Быкова. Это было, скажу вам так, мягко говоря, не Просто. Ну, как-нибудь расскажу отдельно, потому что это требует долгого рассказа, так нельзя в двух словах рассказать. Смысл в том, что я начал заниматься журналистикой еще в Харькове в 1994 году, то есть за три года до отъезда в Германию. И здесь... Я, собственно, это и продолжил. Для меня, конечно, было удивительно, что здесь есть русскоязычная пресса, но я практически во всех изданиях тут отметился, ну, в хорошем смысле. И сейчас хотел рассказать одну интересную историю, связанную с Валерией Линичной Новодворской. Редактор одного из журналов, не буду называть какого, попросил у меня взять интервью у Валерии Ильинична. Тогда еще я не был в Фейсбуке, вернее, Фейсбук уже был, но меня там не было, и чтобы найти контакты Валерии Ильиничны, мне пришлось через кого-то, через Третьи Руки, через Эхо Москвы, в общем, мне достали мобильный номер Валерии Ильиничны. Я был счастлив, что вообще смог достать этот заветный номер. И э, на протяжении некоторого времени у меня было такое развлечение. Я э, туда звонил э, по этому номеру и мне. Робот говорил, что абонент недоступен и э, так далее. Находится вне зоны доступа. И э, у меня это превратилось в какую-то уже такую рутину. Я раз-два дня звонил, все время было там недоступно. И я понял, что это вообще бессмысленно. Занятие, но ради хохма я звонил. И вдруг представьте себя себе такую картину, я звоню, и вдруг соединяется, и голос, алло, да, я попал, правильно, это Валерий Ильич, я говорю, здравствуйте, Валерий Ильич, здравствуйте, а это кто? Я говорю, это Евгений, меня зовут Евгений, фамилия Кудрец, я журналист из Германии, на какое вы представляете издание? Я говорю, я представляю такое-то вот издание, такой вот журнал общественно-политический, и э, мне вот поручено взять у вас э, интервью. Я, говорю, я не знаю такого издания. Говорю, Вы не можете знать все издания в, в мире, в Германии и так далее. В общем, я с третьего раза все-таки ее уговорил, потому что второй раз она оплакивала Союз правых сил. И с третий раз все-таки я с ней побеседовал, хотя она была в таком полуобморочном состоянии. Но интервью состоялось. И для этого же издания я брал интервью у... Егора Гайдара, и так вот трагически получилось, что только вышло интервью, буквально через некоторое время его не стало, так что мне повезло, я три месяца за ним охотился, и также взял интервью у бывшего э, премьер-министра России э, Касьянова. Так что были очень интересные э, такие политические интервью э, в то время, но это чуть было раньше, но неважно, мы там сейчас не придерживаемся так э, строго э, регламента. Во всяком случае, э, вот такие были интервью, еще с, э, с «Эхо Москвы» был и Венедиктов, и Гонопольский. И еще были с Радяховским и с Познером. В общем, были интересны очень именно политические интервью. И вот в конце где-то 2008 года я более плотно начал заниматься именно политическими интервью. До этого у меня был, был какой-то крен в искусство. Это были артисты, режиссеры, деятели искусства и культуры и так далее. И как раз вот в это время, в 2008 году, я полностью закончил свою концертную, но я имею в виду музыкальную деятельность и полностью переключился на журналистику. Так что вот такое вот у меня была веха, 2008 год. И еще я хочу сегодня немножко рассказать, приветствую Семена Беленсона из Израиля. Вот он, кстати, насколько я знаю, тоже этим занимается, а в то время я занимался организацией концертов. Ну, это громко сказано, организация. Я занимался организацией концерта только в нашем <говорит> городе э, Аугсбурге. Все получилось э, совершенно э, случайно. Я узнал, что в Германию с концертом приезжает известный бар Юли Ким. И э, вот что-то меня так э, подстегнуло. Но тут нужно два слова предуссурить. Сказать, что у нас э, город э, Аугсбург как-то... Был обделен культурой, потому что все мероприятия в основном проходили в ближайшем, ближнем, так сказать, Мюнхене, который находился и находится недалеко, 40 минут на электричке. А вот Аугсбург как-то был обделен. Одно время женщина занималась какими-то концертами, спектаклями. К нам приезжал театр Бахтангова с каким-то спектаклем. Там был Шалевич. Там была Купченко, еще так смешно, она вышла в первом отделении, сказала, вы, наверное, меня не знаете. И, ну, наверное, кокетничала, потому что все ее знали. Прекрасно. И тем не менее, вот эта женщина уехала в Штутгарт, и на этом культура у нас закрылась. Все было сосредоточено вокруг местной еврейской общины, и мероприятия какие-то, ну, опять же, местными силами проходили там. А вот чтобы какие-то гастролеры были, такого не было. И тут я решил дерзнуть, это был 2006 по-моему, или 2005 год, сейчас не помню точно, ну, в общем, середина 2000-х. И вот я узнал, что э, приезжает Юли Ким, и я уже не помню, через кого это, это уже, так сказать, сложно вспомнить, но, в общем, я на него как-то вышел и сказал, а не хотите ли вы выступить у нас в Аугсбурге, и он сказал, а почему бы и нет? И вот какой-то церкви, я помню, э, католической, э, на 200 э, мест, Зал, и приезжает Юли Ким, проходит концерт на ура, и я понимаю, что, собственно, это то, что нужно людям, мне и всем, потому что я вижу, что есть спрос, есть интерес к концертам, и нужно быстренько что-то продолжать делать. И как раз в это же время я тоже случайно узнаю, что в Германию приезжает с выступлениями, концертами писательница Дина Рубина. И я тоже с ней связываю. И так получается, что сначала выступает Ким, и буквально через месяц Дина Рубина. Ну, так вот совпало. Причем, то, что касалось Бардов, там была специальная, специальный сайт, специальная организация, то есть я уже с ними как-то связывался. А вот, что касается вот израильских писателей, вот была Дина Рубина, потом была тоже Бард Лариса Герштейн и был Игорь Губерман, с огромным успехом прошел концерт. Это по другой, так сказать, линии я как-то узнавал. И вот... На протяжении нескольких лет я провел э, много концертов, я сейчас просто перечислю, вот я записал, потому что так э, память иногда подводит. Вот я уже сказал, Лариса Герштейн, Игорь Губерман, э, Григорий Дикштейн, Александр Дольский, Алексей Ивашенко, Игорь Артенев, Юлий Ким, Марина Миломед, Дина Рубина, Татьяна Сергея Никитина, Галина Хомчик и в конце, вот последний был концерт, это был Тимур Шауф, причем был в сопровождении двух э, Двух музыкантов. И казалось бы, все хорошо, люди приходят, есть интерес, но постепенно за два где-то года я почувствовал, что интерес спадает, потому что у нас такая есть специфика, не знаю, как в других местах, люди ходят только на известных исполнителей. Если они его не знают, они не пойдут и никогда не узнают, что такое есть. Вот такая вот специфика. Это первое. Второе, что они не хотят ходить на одного и того же исполнителя два раза, даже если разные программы. Вот с Диной Рубиной так получилось. Когда она приехала второй раз, половина была зала. Вот. И, в общем, я понял, что надо сворачивать удочки, когда на выступление Игоря Артенева пришло 30 человек. А, как я уже говорил, начинал я с 200. Я понял, что надо закрывать эту лавочку и интерес. Упал. И вот сейчас, вот если представить себе в втором году, чтобы собрать здесь 100 или сколько-то человек, вот совсем недавно, два года назад или три города был Городницкий, значит пришло 20 человек. Вот, вот вам весь интерес к Бардовской Песни. Так что э, вот это был э, такой вот всплеск э, небольшой, и э, мне это было очень интересно как организатору, э, как, можно сказать, продюсеру или импрессарию вот это все проводить. Э, ну, я, естественно, пользовался в кавычках служимым положением, потому что я еще брал интервью у этих артистов и печатал, так что мне было э, это все очень э, на руку в, во всех смыслах. Э, так что вот такой вот был интересный опыт у меня проведения мероприятий Такого вот городского масштаба. Но, к сожалению, вот я говорю, вот какой-то в плане культуры, очень такой специфический город. И здесь почти не было спектаклей гастролеров. В основном все едут в Мюнхен. И мы тоже, когда была антреприза или что-то, ездили в Мюнхен. Но сейчас, вот, когда коронавирус это все заглохло, и вообще в связи с, с известными событиями, естественно, сейчас с русской культурой есть вопрос. Но, тем не менее, для меня это был очень такой, я бы даже сказал, бесценный опыт. Теперь я расскажу еще о, об одной грани своей деятельности. Это она связана с театром. Ну, надо тоже тут немножко экскурс сделать в историю. Я всегда занимался самодеятельностью и в школе, и в, в училище, и в институте искусств в училище, в капустниках, причем не случайно совершенно туда затащили, кого-то там надо было заменять или, или что-то там кому-то помочь, ну, в общем, я я не был таким инициатором, меня попросили, я как человек исполнительный сделал, и а в институте тоже был какой-то капустник новогодний, это был как раз с 91 на 92 год был вот этот период, и у нас там была какая-то задумка, что-то там голосом Горбачева надо сделать. И я уже готовился, уже текст писал, и тут вдруг Беловежские соглашения, союз развалился, и Горбачев оказался у дел. И вот в то время так получилось, что я не смог публично изобразить Горбачева я помню только, э, вот в Харькове удалось мне э, на телевидении там какой-то был небольшой номер, и там я, по-моему, Горбачева все-таки делал. Но так, что вот на людях, э, публично, при большом зале, вот такого вот, э, к сожалению, так и не случилось, но тем не менее все-таки что-то там осталось, вы понимаете, да, как говорят про профессионализм, мастерство не пробьешь. и я все-таки вот иногда в своих этих эфирах себе, себе позволяю вот это делает, да, вот это э, какие-то небольшие такие зарисовки, э, какие-то такие э, микро, я бы сказал, пародии. Вот, так что это это, это все есть, да. И, ну, раз я уже коснулся пародии, давайте, э, сегодня немножко показал Новодворскую, но это не специально показал, потому что э, рассказ был про нее. Вот. И э, я начал с Горбачева. Потом появился Ельцин. Но ну, я уже когда-то говорил, еще раз повторю, что мне кажется, что Ельцин делать не так трудно, как кажется. Там главное поймать вот эту... <музыка> вот этот раненый морал, да? И когда вы уже это освоили... <музыка> потом, понимаешь, начинаете на это выкладывать текст, четко говорить. И тогда уже Понимаешь, будет легче. Ну, вот сейчас не очень хорошо получилось, потому что это требует определенной концентрации. Да, но я отвлекся. К чему это все рассказывает. Это бы такая была преамбула перед театром. И вот у нас тут, несмотря на то, что я только что говорил, что с культурой были большие проблемы, все, как я уже сказал, крутилось вокруг еврейской общины. И при этой еврейской общине был создан театр, в 2004 году он назывался «Театр Лезе Драма». Вначале он был задуман как такой чтецкий коллектив, когда люди приходят, и, я имею в виду артисты, и по бумажке читают вот такой вот, есть такой жанр. Его создал драматург Зиновий Сагалов, он, к сожалению, Два года назад ушел из жизни. Это был его авторский э, театр, потому что он был драматург и он ставил там свои пьесы. И э, первая э, пьеса была, э, назвала Сестры джаконда, э, была, э, была посвящена любимым э, женщинам музам э, великого э, живописца Ильи э, Репина. И через некоторое время еще была поставлена вторая пьеса «Любовные игры Сары и Леоноры», посвященная артисткам Сары Бернар и Леоноры Дузе. Вот. И постепенно я познакомился с драматургом, и он меня подбил на то, чтобы я стал не только артистом, Трупы, но и директором-распорядителем я занимался организационными делами. И э, в 2009 году э, мы принимали участие э, в театральном фестивале э, в Санкт-Петербурге. Это фестиваль любительских театров, он э, до сих пор, насколько я знаю, проходит. Называется «Театр начинается». И э, наш театр э, получил два диплома но э, туда мы ехали как раз вот со сестрами джаконды а потом я принимал участие в двух э, спектаклях один это был мюзикл э, э, по Ильфой Петрову назывался Абасисуали и Барбара Слободка, как вы помните, да, и э, я там играл в Ассесуале, а потом э, последняя пьеса, э, последний спектакль этого коллектива, на, так и назывался «Последняя суббота», э, связан с, с военными, э, так скажем, действиями Второй мировой войны э, в Чехии и... Я там тоже играл. И, как я уже сказал, я был директором распорядителями, когда мы вот ездили в Санкт-Петербург, там представителем жюри был Георгий Тараторкин, познакомились с ним. В общем, очень интересная была поездка. И я там уже был в качестве, так сказать, директора. И еще я помогал, сидел, так сказать, на звуке, был звукоператором. Так что вот это была тоже очень интересная такая история, связанная с театром. Единственное, что здесь, конечно, очень сложно было гастролировать, потому что театр, вы понимаете, это не только актеры, но это еще и реквизит всякие ширмы и так далее, то есть это очень было сложно, это нужно было нанимать транспорт, и, в общем, это такое громоздкое довольно-таки дело, хотя вот я знаю, что в разных городах Германии есть театр, есть не только любительский, есть и профессиональный, вот недавно я брал интервью у художественного руководителя русской сцены Берлине Инны Гордон, и, и, и Инны Соколовой-Гордон выйдет. Скоро это интервью следите. Так что здесь все-таки интерес к театру есть. И в конце я хотел бы поговорить о такой теме, как интеграция и ассимиляция. В прошлый раз я уже ее затронул некоторым образом. Всю опирается в то, что мы, к сожалению или к счастью, не знаю как точно сказать, по-разному понимаем понятие интеграции. Я лично его понимаю так, что ты интегрируешься в новое общество, принимаешь его законы, праздники, культуру, традиции, язык и так далее. Но... При этом ты не теряешь самоидентичности, не теряешь своей культуры, своего языка и так далее и тому подобное. Почему-то многие, я не скажу все, но многие немцы, и в том числе и чиновники, понимают все очень примитивно. Они понимают, если ты приехал в Германию, значит ты должен забыть откуда ты, кто ты, что ты. Все, значит немецкий язык, немецкие традиции, праздники, все. Я этого, честно говоря, не могу понять, почему это противопоставляется одно другому, что мешает совмещать э, немецкие традиции и э, русский язык. Вот я уже в прошлый раз говорил, что вот парадоксально я зарабатывал тут именно своим родным языком, а совсем не немецким. Так что э, здесь, э, так сказать, от лукавого, потому что многие открывают и русские магазины, еще какие-то э, конторы, связанные вот именно с русскоязычными создают себе и другим рабочие места, так что здесь вот, вот это идет лукавство я никак не могу понять, почему нужно забывать свой язык, забывать культуру и это называется интеграция, это называется не интеграция называется ассимиляция, когда вот идет такой вот сплав да? Но я еще могу понять, вот когда Америка это такое государство мигрантов, но здесь кстати, иностранцы с друг с другом тоже не общаются. Вот как это может быть и не странно. Они тоже все вот поляки с поляками дружат, болгары с болгарами. И здесь такого нет, чтобы был какой-то такой вот интернационал. И я уже в прошлый раз приводил пример турецкой диаспоры, которая тут существует уже, по-моему, лет 70. В 50-х годах она начала свое существование, и за 70 лет никакой интеграции не произошло. Это говорит о том, что, собственно, это все бесперспективно. И вы помните, несколько лет назад как раз Ангела Меркель выступала и говорила, что в этом мультикульте провалилась эта вся история, мультикультурализм. Но тут, тут, конечно, не совсем корректно сравнивать турецкую диаспору и нашу, потому что мы по менталитету намного ближе к Западной Европе, чем Турция. Но тем не менее нас всегда опрекают, что у нас параллельное общество, что мы замыкаемся в своей диаспоре, что мы не хотим выходить. Но с другой стороны я не вижу большого интереса со стороны местной немецкой общественности, скажем, чтобы они проявляли интерес к иностранцам. Но это вообще история вечная, всегда есть Понятия свои и чужие, и э, э, чужие не любят своих, свои не любят чужих, это э, такое э, вечно идет спор, и тут ничего странного нет. И было бы странно очень, когда бы местные к приезжим относились просто с такой вот теплотой и нежностью. С другой стороны, очень интересное такое наблюдение, э, когда вот те же наши приезжают, живут тут очень долго, они потом себя начинают воспринимать чуть ли не как местных, и уже когда приезжают другие, они к ним как к салагам, знаете, дедовщина такая происходит, то есть здесь тоже э, наблюдаются интересные такие тенденции, но... К иностранцам отношения везде, насколько я знаю, во всех странах мира, мягко скажем, негативное. Но я вот со стороны чиновников наблюдал разные отношения. Кто-то показывал нейтральное, я считаю, это самое лучшее. Они не должны нас любить, с одной стороны, с другой стороны, они не должны нас ненавидеть. Они должны показывать нейтральное совершенно отношение, выполнять свои обязанности. Их не должно интересовать, кто я, откуда. В общем, я пришел заполнил какую-то анкету, что-то получил, на этом мы разошли. Все. Что касается соседей, немецкие нация вообще закрытая по сути, и вот такого нет, чтобы прийти за солью, там, за сахаром, за спичками, такого нет. Как дела? Все хорошо, до свидания. Поэтому вот эта вся история с интеграцией, мне кажется, это все, все от лукао потому что никакой интеграции нет, хотя есть много очень удачных примеров, когда наши люди адаптируются, вот я могу привести, например, депутата Европарламента Сергея Логодинского, который тоже наш представитель, есть такие примеры, есть примеры и в Бундестаге тоже, бывшие наши все это, все это есть, но вот говорить о том, что вот прямо такая идет тесная интеграция, и мы уже тут чуть ли не растворились, нет. Я считаю, что мы должны сохранять наши традиции, но это не должно идти в разрез с немецкими традициями, а лучше всего совмещать. Так что это очень такая спорная тема. Я знаю, что и среди наших соотечественников есть разные совершенно теории. Кто-то считает, что вообще... Нужно полностью переходить на немецкий язык, э, и по-русски вообще не, не общаться, и дома э, это практиковать. Для меня это нонсенс. Одно дело, э, немцы, э, как они называются, российские немцы, да, или русские немцы, или немцы из бывшего Советского Союза Казахстана, это совершенно другая история. У них немецкий язык родной. Это то же самое, что и репатрианты в Израиле. Они при, вернулись на историческую родину, поэтому они, собственно, и должны культивировать это все, и я считаю, что и дома они должны говорить по-немецки, потому что это их родной язык. Вот я в прошлый раз уже говорил, что приехал по еврейской линии, у нас язык родной не немецкий, поэтому, когда мы говорим дома на русском языке, кто-то может на каком-то другом языке говорит это нормально потому что когда вы идете по улицам германии слышите разную речь вы можете итальянскую слышать речь вы можете слышать польскую речь вы можете слышать еще какую-то речь и все это воспринимается нормально но я сам несколько раз сталкивался с тем что мне делали замечания: один раз в трамвае второй раз на улице мне сказали что вы живете в германии говорите пожалуйста по-немецки то есть я был сам так сказать жертвой вот такие вот таких вот замечаний. Я считаю, что это совершенно неправильно, потому что если вы уже делаете замечания, делайте замечания всем, не только мне делайте замечания итальянцам, делайте замечания полякам, сделайте замечания французам и так далее. Вот недавно слышал, две девушки говорили по французски, но мне такое ощущение, что это носитель языка очень так это было красиво, но никто к ней не подошел и сказал, что ли зи индоч наш да? Вы в Германии говорите, пожалуйста, по немецки, что такое, почему тут по французски говорить? хватает, может быть, людям понимания, толерантности и так далее. Может, у кого-то аллергия на русский язык, я не знаю. Вот, так что вот эта тема интеграции очень такая болезненная, очень такая непростая, но тем не менее она присутствует и, я не знаю, может быть, через 20 лет вообще она не будет существовать, и в заключение по поводу прессы хотелось несколько слов сказать. Вот я еще в начале 2000-х годов писал, что русская пресса, в частности в Германии, будет потихонечку отмирать. И так и происходит, потому что бумажная пресса не успевает за электроны. Вы прекрасно понимаете, что события меняются каждую минуту, каждую секунду, и поэтому, когда выходит еженедельная газета, например, в пятницу, ее отдают печать во вторник, то вы понимаете, что со вторника до пятницы уже мир может полностью поменяться. И поэтому, значит, не успевает, это был старый анекдот Брежневский, когда его спрашивают, почему при переходе от социализма к коммунизму перебои с продуктами питания Он говорит, мы идем семимильными шагами коммунизма а скот не успевает вот и так вот печатные бумажные издания не успевают я считаю что вообще они скоро отомрут как ненужные вот когда Исчезнут их читатели, читатели в основном пожилые. И вот, кстати, хотел сказать по поводу молодых. Здесь молодые как раз вот не сохраняют русский язык. Вот, хотя... Я знаю, что вот у нас, в частности, в Аугсбурге есть несколько таких вот русскоязычных клубов для детей, и родители, вводят туда детей, они учатся не только читать, но и писать по-русски. То есть вот такое вот есть сохранение. Но вот те, кто приехал уже вот в подростковом возрасте, многие из них уже не, не, не читают, не пишут, говорят очень так коряво, мягко говоря по-русски, так что я не знаю, что там через 20 лет будет с русским языком, я вот 25 лет назад писал, что он будет минимальным, но посмотрим, что будет. Во всяком случае, вот электронные СМИ, за ними большое будущее, потому что туда можно вообще вносить коррективы, а бумажное уже вышло и все, до свидания. Ну что, дорогие друзья, в следующий раз я уже подведу черту, по этими 25 летием Тема интересная, тема многослойная. Я делюсь, прежде всего, своим опытом, своими наблюдениями. Это не истина в последней инстанции, как вы понимаете. Это все чисто субъективно. У кого-то другой опыт, другие взгляды. Я ко всему отношусь очень толерантно. Вот мне Света послала указательный палец, то есть такой вот смайлик. Спасибо большое всем, кто смотрел меня, я знаю, что сегодня, так сказать, у меня большая конкуренция, потому что в Госдуме проходят какие-то события, кто-то может посмотреть записи, если есть какие-то вопросы по поводу жизни в Германии, задавайте, не стесняйтесь, и мы с вами встретимся в следующую пятницу и подведем итог этой теме. Всего доброго, до свидания, пока.